Всем привет, на связи мистер Офицерк и. Дел, всем здорово. И сегодня у нас МКшечка, и здесь мы будем играть за нуба Сайбота Мас и. Сой, вот. Дивора. Ух, у меня будет пробила полночь. И здесь способности мощный телекинезный удар в воздухе и скольжение тени. Я э -э -э. тебе хочу сказать, у тебя в голове пробила полночь. А у меня, собственно говоря, жужжащий улей. Тут у меня смертоносный рой, жук с таймером, причем в воздухе и бомбардир. Ну давай посмотрим. О, ну пошли на корабль харона Где были, там и остались. Да. Ох... Интересно, интересно, что получится. Ух-ух-ух, <звук> как эпично, <звук> появляемся. Ого, смотри. Серп-то какой, я? А? <звук> что с твоим голосом? <звук> я его посадил! Я <звук> заметил. <звук> <звук> так... Здравствуйте! Ах ты! Чё это сект куда-то полетела а а ты, а вот ты. так да у меня есть самолетики летающие а О, всякая фигнюшка полетела oh. oh. нифига она быстрая oh. Так, друг мой, давай добьем ее. Не Воу-воу-воу. Ах Ого. ты ж, елки-палки. Ого. Ой-ой-ой, больно будет. У меня тут дружище есть. Угу. Ай, да ладно, добил. Ровно на колоках. Что ты там, дострой меня? Ох Такая. У меня есть способности, про Ах, я все забываю. Самолетики летают. Так, тут еще какая-то есть. Скольжение тени. Я вот не знаю, давай. Не Дала нет. Чего? Ёлки. Это чё за человечек там было? А? Вот да. Ага, не все да. так просто сегодня будет. Да, вот так, да. Ага. О, человек пришел. Ой-ой-ой-ой-ой. Самолет, ты не туда хочешь лететь, то... Ой, жучочки, жучочки. Оу. В они вокруг меня? А чё они тут вокруг меня-то летают? Алло? Не знаю. <связать> Просто хотят тебя убить. Нифига себе хотят убить. Ах ты вот так, да? Оу! Нельзя так делать. Ты, в смысле, нельзя? Ой, ждал туда, да? Вот так вот, на, держи. Полет. Нупсайбота, как полет шмеля. Вот она. Да, и тут мы сделаем вот такой захватик. Вот так, да, вот так. То есть я тебе мерся, а ты мне вот так, да? А <сос> я тебе померси. Понял, я понял, да. Мне прям померся. ну да. А куда же счет Да? Ну давай, давай, давай. Елки-палки. Что у тебя за Посмотрим. Или это у тебя тело такое? Это тень. Тень. Тень, тень, тень. Давай дальше. Теневой, ну, был. Так, и следующий у, у нас вечная тьма. Ух ты, вот видишь, mm -hmm. как, да? mm -hmm. а у меня выжившая особь. Mm -hmm. У меня поцелуй вдовы, что. <laughs> и и, и крылка. Попробуем выжить. <laughs> а у меня будет призрачный шар, защитный серп и теневые порталы. Чего? Порталы? Да. Нифига вот себе, да. будем портальчики ставить, значит. Mm -hmm. Ну, вдруг мы случайно оказались в игре от Valve, да. О, Ну что, посмотрим, кто в турнире лучше, Дивора или Нуп. Вот она, черт какой да? Опять шепот. Блин, у меня тоже странный какой-то голос. Ну, сейчас мы это исправим. Угу. Ого. Так, yeah. я, я хочу улететь. Но oh. мне не дают. Да не этот полет, другой. На. No. Телепорты да. Я не знаю, что это дает. Ну, наверное, мне отключают какие-то способности. Да. Ах ты вот так, да? Ах ты знал, да? Ах ты, елки зеленые, ах ты. Да, держись. Фейтал. окей, хорошо. Хм. Угу. Хм. Нет! <смех> да. Черт. Кстати, у меня критический удар, удар оставался, да. Эх. Чу, На, даже держи. так. Ох ты, вот так, да? да а что поделаешь? Если это его куронная фишка и у него больше никаких фишек нету, ага, вот так. то будем юзать фишки. Так, у тебя какая-то фигня тут происходит. Да. Ах ты, ё! Тебе кто там помогает? Да какой-то человечек. <связи> Пошло мочелово! Ага. Я тебя и так добью! <связи> жесть! Ну как она есть, вот такая жесть! Целый второй колобочек! Нифига себе! Так, Ах ты ее, Да то, блин! Ё! Ну слушай, как это? <laughs> Я в блоке буду сидеть против тебя, козлины. Да. Там нижний, получается, не пробивается. Да. <laughs> ну, на самом деле немного снимает. Хотелось бы побольше, но нет. Разрабы все продумали. Вот чёртов... Долгокастующийся Покахин. Хорош. О, что-то сзади у меня вылетело. Самолетик! Мм. тыж. ты ж. Ого! Ох ты ё! Ой! Ох ты ё! Пермечатор! Ой! Ох ты ё! Ой! О! Да! Ах ты! Ой! Вот ты засронец какой. Нет, я не такой. Какой? А О, что ты делаешь? Что это за кошмар так? Это было внутри тебя. Я просто его спас. Спасибо тебе, да? Ясно, ясно. Я хорошо. просто его спас. Я это запомнил. Постоянно нашел. Вот у тебя М -м -м. проблема с голосом, почему была. Ясно. Короче, третий стиль. Погнали. Да. <сöring> <сöring> так, что у нас там в третьем стиле? В третьем стиле у нас будет серповый молодец. Понял, да? у меня будет Рой. Потому что там есть сверхрой и сальто. Но у меня по способностям бросок серпа, сфера духа и телепортация серпом в воздухе. Понял, да? какая у меня Диора. Это вообще жизнь какая. Страшно. Страшно. Страшная Диорка. Так, и в итоге у нас гора Логово. Гора Логово, да? не логово горе гора логово гора логово какая грозная тетя вот. mm -hmm. сейчас тебя муху засуну будешь знать насколько грозная тетя оплодотворение мухой ухи mm -hmm. uh -huh. Ой, чего? Да, М -м. да блин, ты знаешь, что я выпрыгну, а? Все мои ходовышки знаешь. О, крашо. И даже не. Вот эта вот способность крутая, но ты, по-моему, из меня больше разбиваешь, чем. Вот так, да? О! На. Разменялись. Все, улегся, да? Разменялись какая-то. Блин, какой-то он не то я ожидал я думал будет интереснее сборка для собственно блять у меня муки. что они делают ах ты ё. ай блоки ну что ж блоки ой-ой-ой <связывая> <связывая> <связывая> это было плохо. молодец Двоёки. Да ладно. Ах ты, ё. Допрыгался. Да, есть такое. Ах ты. Ай, что ж ты любишь? Забрали. Забрали, забрали. Ч ты там забрал? Жизнь. Ммм. Муха. Сейчас да. тебе будет. Ах ты ее! Самолеты, поезда. Блин, мне понравилось, как он телепортнулся каким-то Макаром. Это вот по поводу, о, во, во, метание серпома, но работает. Но вот что-то не Ах всегда. Ты Ах ты, блин! Во, во, во, во, ты офигел что ли? Ах ты вот так, да? Да, получи тогда. она такая. Сек поймал, молодец Получил немножко. Ах йо! И решил тебя в портал закинуть. Ну, закидывай, закидывай. Опа! Поймал, поймал под Смотри-ка, что у меня получилось. И что у тебя там получилось? Раз, два. Два, два. Два, два. Да. <pairs> Ой, а ты синие? <ABS> <highest vintage gid Malaysia> ну да, получается так. Да, <encore> весело, весело. Ну что, по четвертой способности пойдем? Посмотрим, что у нас. Там будет. Угу. Самому интересно. Так <свистит> у нас там должно быть парень тень. А у меня воскрешение. Смотри, какая мечтая. Ой-ой-ой. Красивая. <свистит> Какая-то <свистит> она мясная. -а -а. В общем, у меня тут королева жуков и паразит. Офигеть. Ну а я буду со способностями удар тени, ныряющая тень в воздухе и сфера духа. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо, давай в случайный. Я хочу тоже рандомом. Mm -mm -mm -mm. О, да. Mm -hmm. Море крови. Мух. Очки какая ты вымершая, а? Угу, мамонтятина. Сейчас тебе это мамонтятина раздаст. Ты еще пожалеешь о своих словах. Самолетики. Ой, как в воздухе. Что не срабатывает вкусняшка интересненькая. А, <свят> Звездные войны, да? Да. О, во, во, во, сработало, сработало, сработ. <свят> не сбил тебя с курса. <свят> Ух, ё. Угу. Да. А, лишний ящик. Ах ты! ж, Скотина, это уже был тактический бой. Синева. Нет! Ну это было ожидаемо, ты че? Каждый раз говоришь нет, но это ожидаемо было. Нет, это было неожидаемо. Я думал, ты это в следующий раз заюзаешь. Зачем? Я ж могу сейчас победить. Так. О. О, что-то я научился делать. Да <смех> что ж такое? Самолетики. О, у меня есть дядя, который вылазит. О, Ах ты Он еще и биться может. Иди туда. Ё, захватик срабитался. Угу. Ах ты, Гуаучи. Угу. Хорошо получу. Хм. А -а -а. Ладно, хорошо. Да блин, куда ж ты полетела? Неееее! Чёртов захват, а? хе блин! Чё за нечистятина? Вот так, да! О, о, о, о, о, о, Понеслась! Э, ты, ты чё творишь? Я разозлился, он и чутку. шутку. Да в смысле? Не дам я тебе ничего. Ты офигела! О. Чё? Здрасте. Это ч ⁇ за шляпа, э? Здрасте, здрасте, здрасте, э! здрасте, здрасте, здрасте, здрасте, здрасте, здрасте. В смысле? Это ч ⁇ за шляпа? Это вот, да. Нифига себе. А, ну у меня бы уже был критический удар. Я так не могу дальше вот так я не могу тебя померсивать зато можешь получить от меня личинкой по башке жестокая пчела сложновато было на самом деле но к но мы это сделали поэтому